Из пострадавших районов Паханг и Джахор были эвакуированы 1595 жителей. Все они были размещены в 15 эвакуационных центрах. Природные катаклизмы показывают, как хрупка человеческая жизнь в материальном мире, где человек не может по-настоящему ничем обладать. Какие бы ситуации ни происходили, важно сохранять спокойствие, не утрачивать силу духа, оставаться человеком всегда и везде, заботиться о других людях. В книге Анастасии Новых «АЛЛАТРА» говорится, что в обществе необходимо создать условия, чтобы новые Личности, пришедшие в этот мир, понимали главный смысл жизни — наращивать свою духовную силу, соблюдать естественные для человека культурно-нравственные основы, проявлять больше человечности, доброты в своих мыслях, словах и делах, совершенствоваться во внутренней работе над собой и в конечном счете.